В общем, приехал дядя Миша к своему отцу, а отец тут яму копает. Вот такая тут яма. Здесь мы будем держать пленных, которые нарушают, так сказать, наш покой и порядок. Ну вот, первые пленные уже у нас есть. А, чтобы оно было более сочным? Ну, естественно, не водой, а... Я понял. Не густо. Вот это. это. это Ставим. В данном случае его немного. Вот так. Ну, таким макаром, чтобы вот эта штука, ну, датчик. Угу. Температурный. Температурный. Не вперся. Ну, понятно. Заливаем воду в гидрозатвор. Не, ну сначала костер. Костер, потом выставил на костре и Я по, по воде. Занимаюсь. Ну а рассол какое дело? Рассол, 70 на килограмм мяса идет 75 грамм соли один литр воды, угу. Это, ну, я люблю такую соленость, соленость мяса, туда черный перец, душистый перец угу. и три гвоздички, лавровый лист. Килограмм мяса, литр воды, 75 соли, черный душистый перец и пару гвоздичек. Да, на килограмм мяса литр воды. Угу и сколько оно маринуется получается сколько? значит проварил вот это дело а провариваешь провариваешь в рассоле или да. в воде в рассоле соль, ага. сюда. соль бросаешь вот это, провариваешь да. э -э 3-4 минуты так и угу. выключаешь и в эту жидкость бросаешь по вкусу смесь трав. Ну, кому что нравится. Ну, я понял. Кому так. что нравится. На вкус и цвет, и бабы да. разные. Дальше, <свят> да. Кому толстые, кому худые. Ну, да. нравится. <свят> ну, и туда уже потом смесь перцев там смесь mm -hmm. перцев, кто там берет, покупает приправки. И сколько оно настаивается в этом рассоле? Я настаиваю два, два дня. Два дня. Все, и потом после этого ну вот эту тряпочку и... Ну, Обязательно марлечку. Чтоб не было копоти не, не люблю я копочек было много. Mm -hmm. Заворачиваешь марлечку. Mm -hmm. Есть люди просушивают. Мясо, угу. потом. а потом Да, я люблю, чтобы оно более сочное было. Я его просто вынул с рассола, угу. обмотал морочки и положил. Да. Ну, и само. будет оно коптиться у нас теперь сколько? Два часа? Два часа. А сколько градусов ты будешь делать? 100. 100. Куски большие у тебя, толстые. Поэтому, поскольку куски большие, значит два часа. Тут, тут была мыши а? грудинку коптил. да это как вот сижу за температурой сижу вот это коптильня но вот тут трубку надевается шланг выводится вытяжку ставишь на плиту дома за счет того, что гидрозатвор, вот вода налита, дым не выходит, он шум через трубочку, в вытяжку. У и... тебя температура Это -мой -мой. оно скакануло, потому что тут только что горело. Два часа будет коптиться, а потом будет еще отлеживаться в погребе до завтра. Ну, в погреб кладешь на ночь, его, чтобы оно... вечером делаем, чтобы оно... Вот этот резкий запах, чтобы ушел резкий запах. И вышел резкий запах. А вышел резкий запах. пергаментная бумага. Да. Потом остается. с утра выходишь в пергаментную бумагу угу. и ну, лучше через сутки есть. Но ну, завтра вечером можно его попробовать, потому что он, чем больше оно лежит. Завтра пер... вечером мы его и попробуем. Чем больше оно в пергаментной бумаге лежит, тем оно больше набирает. Ну, этот вкус, вкус, оно, вкус, все вот эти запахи, все эти угу. соли, оно все пропитывается. Понятно. Про все это сказать. Ясно. Будем ждать, пока она закоптит.